Отличный. Просто мужики молодцы, что делаете Спасибо вам за это То есть идет он здесь на ура Давайте, короче, забейте эти всякие индийские, китайские У нас есть русский чай, русский Иван-чай Спасибо вам, мужики Ребята, у вас хорошая выдержка засунуть трешку Иван-чая Мы немножко посердствовали, но достали его, заварили Отличная штука Это лучше, чем всякая сич. Нет. Спасибо, Спасибо берендеям за Иван-чай Весь поход пьем Иван-чай И нам нравится вот. Перевал Надежда Категорийность 2КБ Высота 3,410 А чай ваш, ребят, классный Просто классный, вкусный, хороший чай Побольше такого Ребята, ваш чай, Иван-чай Просто сумасшедший Душистый и, я не знаю, часть природы, выпиваешь и балдеешь от него, очень классно, спасибо вам. Перевал Надежда, высота 3-400. погода, сам видишь, прохладненько, поднялись ноги никакие, во рту пересохло, а взял немножечко чайку, заварили как раз ребятки, кружечку дерганул, слушай, так на душе легко стало, замечательный чай, спасибо вам. В сильной высоте, отекают ноги, вот такие колотушки. Иван-чай мочегонный. Попил два раза, все, отеки сошли. Супер! Да. Пьем изумительно вкусный чай. Радует, что это исконно русский чай, безумно полезный. Так что наслаждаемся видами и вкусным, удивительного чаем. Спасибо огромное! Весь поход мы идем с вашим Иван-чаем. Спасибо вам, ребята! Спасибо!